Был четкий, жесткий поставлен дедлайн, две недели. Да, четко. 1 ноября машины выходят на линию. Не зная ничего про автомобили, про инвестирование в автомобили. Про автомобили я знаю много чего. А вот про инвестирование ничего, был жесткий поставлен дедлайн. И начали делать. Сергей параллельно стал изучать всю науку да, по инвестированию. Ну, Поэтому нам он был легко до, дошел этот курс. И мы за параллельно проходя курс, мы уже искали машину, подбирали и искали. На каких условиях их брать и где? Я понимаю, что цена, которая на ценнике, она не, не всегда последняя да, при покупке, это, собственно, везде, на дилере, в салоне, в магазине, в бутике. Жена моя высшего руководителя говорит, я теперь директор дилерского центра Hyundai, да, если нужно что-то купить, обращайся, Эврика. Собственно, это себя не оставило долго ждать, вечером мы уже у нее и торгуемся. Ну, не с ней, а с менеджерами торгуемся, за, собственно говоря, за машины. Мы взяли в итоге 9 автомобилей, 8 из них куплены в банке, 6 новых, 2 поддержанных. И один из них уже это инвестор посмотрел, на это все, все очень здорово и тоже вложился. Просто на дальнейшем слайде я вот эти не 8 автомобилей, а на примере одного автомобиля расскажу, что по цифрам сложно. Это усредненный параметр одного автомобиля, ну, из 9, прошу прощения. А, цена покупки автомобиля это уже вот 651 рубль. Дальше вложение перед запуском до первоначальные взносы. ОСАГА.. Э КАСКО. Да, Регистраторы, да, Регистраторы чехлы, МРЭО, боврики, ну, МРЭО, и так далее. Да, на удельную стоимость 72-200 тысяч рублей. Накладные расходы, те, которые мы снимаем с каждого автомобиля ежемесячно, для того, чтобы на следующий год нам сделать ОСАГА каска налоги заплатить, а они там, порядка 3900 рублей. Ежемесячный платеж от управляющих а, нет, это ежемесячный платеж в банк, да, который мы обязаны отдать. В среднем, опять же, разные банки, разные ставки, разные суммы, там, кредитование, но усредненно это 15... 1810 рублей. Ежемесячный доход, который мы получаем от управляющей компании с одного автомобиля, опять же, усредненный, потому что на ручную коробку, на автоматическую разные цифры, это 3400 рублей. Ну и денежный поток, который мы получаем, это путем э, нехитрых математических действий, мы усредненно 14390. В год, ну, опять же, все это перемножается и получается. Да? С учетом э, использования кредитного плеча и банковских всех вот этих дел доходность, которую мы получаем на вложенные средства, опять же, это 239 процентов. Но я, конечно, был бы не я, если бы решил, что этого хватит, да, и нельзя сделать что-то лучше. Значит, что делаем мы в дальнейшем?